Как большинство профессиональных пианистов, я всегда показывалась частным преподавателем на протяжении обучения в школе, колледже и консерватории. В подростковом возрасте, после посещения мастер класса Татьяны Абрамовны, я взяла у нее несколько частных уроков. И небольшое видение а профессор Зелегмана обучалась у Турадора Кутмана, который являлся учеником Генри Ханнегауза. В классе Татьяны Абрамовны обучались такие известные пианисты, как Александр Кобрин, Константин Лившинц и Даниил Трифонов. И на уроках у профессора Зеликмана идея о координации движений, о роли локтя в игре. Об интерпретации шапеновских указаний в нотах взаимоотношения между звуком и прикосновением, все это вдохновляло меня на открытие новых идей, которые я включала в мою систему. Итак, давайте я поделюсь небольшой историей. Я принесла на урок восьмой эт Шапена, и Татьяна Абрамовна начала останавливать меня в каждом такте, запрашивая идеальный звук и ровность в пассажах. Кстати, она всегда очень требовательна к ученикам, это совершенно ее стиль работы. В конце концов, она взяла ручку и набросала вот такой образец того, как я должна чувствовать музыку, где один звук связан с другим. И потому, как мне не были даны более подробные указания о том, каким образом точно я должна это почувствовать и сыграть, это стало прекрасной возможностью для меня обогатить мои находки о представлении движения звука. Когда мы представляем тембр звука, который позволяет растягивать и направлять звук в нашей голове, и таким образом каждую ноту перед тем, как мы берем звук, вот о чем этот набросок, как мне кажется. Также мне кажется Кажется, это был второй шаг в моей системе, когда я открывала для себя, что звук, который может быть представлен в различных тембрах, может также иметь направление движения, чтобы как бы а, перетекать следующий звук. На этом все. Надеюсь, было интересно, и увидимся в следующем выпуске.